Приветствую всех на моем канале, с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я предлагаю сделать вместе со мной вот такие воздушные, легкие цветочки из органзы. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я взяла ленту из органзы с атласными краями. На один цветок нужно 36 см ленты и ширина ленты 2,5 см. А на листике взяла органзол шириной 2 см и мне надо 42 см на 8 листьев. Также я буду использовать бусины для серединки, белых 6 штук с диаметром 4 мм и одна большая бусина с диаметром 8 мм. Центральную бусину я подобрала в тон ленты для листика. Точно так же и тычинки у меня тоже подходят по тону к бусинам. Нужен пинцет, сжигалка, швейные булавочки и иголка с ниткой. Иголку подберите по диаметру отверстий ваших бусин. Могут быть очень узкие, как у меня, и, и иголка не пройдет узкое отверстие а также нужны ножницы и клеевой пистолет. Итак, начнем с листиков. Для двух листиков я беру отрезок длиной 14 см. Этот отрезок я складываю в четверо. Затем с одной стороны я закреплю булавочкой. при обрезании мои э, слои не распались, пинцетом зажимаю по диагонали и срезаю. А срез обрабатываю огнем. Получается вот такой листик. Теперь беру вторую половину. Видите, у меня ничего не рассыпалось. Все хорошо. Зажимаю пинцетом вдоль среза. И облавляю срез огнем зажигалки. Теперь смотрите, внизу расходятся вот эти концы. Их нужно сварять огнем. Для того, чтобы это хорошо получилось, я разрезаю сгиб и теперь хорошо срезы оплавятся. И опять у меня такой же листик. На один цветочек нужно сделать 8 листиков. Пока везде я их оставлю. И теперь займемся цветочком. Я уже расставила маркеры. Вот по верхнему краю все маркеры выставлены на расстоянии 6 см друг от друга, а по низу идет в начале и в конце расстояние 3 см. А дальше по 6 сантиметров по центру. Вот здесь у меня один маркер выпал. Сейчас его вернем на него место. Вот так я это делаю. И теперь будем собирать цветок. У меня двойная нитка. Начинаю шить от середины среза. Закрепляю там, так. продев ее сквозь узелок и теперь поднимаюсь к верхнему уголку и здесь закрепляю нить. Если сделать так, то в готовом изделии у вас узелка не будет видно. Теперь к нижнему краю опускаюсь первый маркер, отступаю от него 5 мм и делаю первый стежок. Нить должна находиться только сверху ленты. Вот здесь. Беру босину. И пришиваю ее внизу. Вот эти два стежка у меня занимают расстояние в 12 мм. Маркер можно убрать. Теперь поднимаюсь к верхней стороне. Здесь маленьким стежком закрепляю нить. Вот так провожу ее. Все. Опять к нижнему маркеру опускаемся. Опять 5 мм до маркера. Пришиваю бусину. После маркера тоже 5 миллиметров здесь только чуть-чуть цепляюсь иголочкой за ткань там буквально 2 миллиметра и вот таким образом шею до конца если вы не угадали с длиной нитки и у вас где-то ниточка уже короткая, ее можно просто стянуть, протянуть. Все равно потом все будет стягивать. Вот последняя бусина. И теперь последний угольчики иглы в верхний угол. Нитку стягиваю. Теперь нужно иглу ввести в первую бусину и во вторую нитку стянуть. И получается у меня кольцо из шести бусин. Это серединка цвета цветка, но еще не вся. Теперь иголочку я вывожу. На изнаночную сторону. И здесь аккуратно закрепляю ее. А теперь... Вернемся к нижней части цветка, вот я нахожу то место где у меня края ленты, вот два треугольничка, я соединяю их и здесь начинаю шить ниткой, ее нужно закрепить чтобы узелок не выскочил. А теперь каждый уголок я вот так прошиваю одним стежочком. Беру буквально 2-3 миллиметра от верха уголочка. И теперь нитку стягиваю. Получается вот такой цветочек. Его можно оставить в таком виде. Но я сделаю по-другому. Иголочку ввожу по центру. Выхожу на лицевую сторону. В середине кольца. И теперь большую бусину Закреплю в центре. Иголку вывожу на обратную сторону. Нитку подтягиваю. Здесь нужно бусину расположить так, чтобы не было видно отверстий бусинки. И теперь вот ниточку я потянула. Видите, цветок прямо пружинит. И здесь можно сделать нужную вам высоту цветочка. Это уже дело вкуса. Можно сильнее притянуть эту бусину значит цветочек будет более плоским поправила все лепесточки и закрепляю нитку листики я склеиваю попарно но перед тем, как их склеивать, я их, им придаю нужную форму. Немножечко наношу клея в середине листика. И вот так пинцетом склеиваю. Прижимать пальцами, конечно, можно, но клей останется у вас на руках. Лучше это делать пинцетом. И тычинки тоже сейчас складываю пополам, делаю небольшие пучки и при помощи горячего клея склею их. А теперь выбираю место, куда их прикрепить. Если вы видите, что лишнее что-то, обрезаем ножницами. И вот такой момент. Забыла вам сразу сказать. Эту бусину я закрепляю клеем. Я его так вытягиваю наверх. Наношу клей. И теперь она будет стоять жестко и цветок не будет менять форму. Остается приклеить все листики и тычинки. Если вы видите, что у вас листики Немножко длинноватым и просто обрезаем до нужного размера. Ну вот, цветочек готов. Такой цветок украсит резинку, зажим для волос. И отлично подойдет для ободка. Такие цветочки получились у меня, получится и у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!